Всем привет! На бирже Ubit можно зарабатывать токен Ustep ежедневно, купив один из уровней. Например, третий уровень, цена которого 100 USDT, это 100 долларов один к одному. Вы будете получать 20 Ustep плюс бонус, ежедневная прибыль по сегодняшнему курсу в долларах 3,16. За год, если курс сохраняется, 15.8 цента. Вы заработаете 1153 доллара. увеличите вложенные средства в 11 раз. Можно купить несколько уровней. Не обязательно один. На ваше усмотрение. В колонке доступно. Значение больше одного. Значит можно покупать. Держите USDT на балансе. Ждите, когда добавят уровни. И через кнопку купить приобретаем. Дальше играем в USTEP. Ой, извиняюсь, играем в Dice на монету U-Step. 10 игр. То есть идет таймер обратного отчета. Заходим в Dice, ставим минимальную сумму. С правой стороны в Dice будут видны ставки других пользователей. Смотрите, какие ставки делают они. Дублируйте. 10 игр сыграли. Таймер обнуляется, получили монеты. Играем еще раз. Как таймер запускается по новой. Так, дважды в сутки. Ссылка на регистрацию будет в описании под видео. Регистрация займет одну минуту. Верифицировать аккаунт здесь не нужно. Вот вывод криптовалюты Фиата без скиз. На этом у меня все. Всем пока.